Здравствуйте! С вами Дмитрий Рудых. В этом коротком видео я расскажу, каким образом можно узнать, кто является собственником нежилого помещения. Очень часто в одном здании могут находиться несколько нежилых помещений, которые очень сложно идентифицировать, например, чтобы узнать, кто является собственником квартиры, достаточно знать номер дома и номер квартиры. Но в отношении жилых помещений, как правило, обозначение самого нежилого помещения в здании бывает весьма замысловатой и непонятны, не поддающейся никакой логике. То есть, например, в нижний этаж здания может занимать какой-либо магазин, при этом, по названию магазина вы никогда не определите, кто является собственником, потому что в Росреестре нет названия данного магазина. Есть определенный литер или, допустим, номер помещения, который занимает данный магазин. Вот Каким образом узнать, кто является собственником того или иного нежилого помещения в здании? Для этого целесообразно, прежде чем использовать онлайн-сервис, который вы видите на экране, необходимо предварительно провести проверку через справочную информацию самого ростреестра Каким образом это сделать, я сейчас покажу. Нужно перейти на сайт Росреестра, опуститься в самый низ и в разделе электронные услуги и сервисы выбрать справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн. В данном разделе вам необходимо заполнить адрес объекта. Первое необходимо выбрать обозначение ЕГРП, то есть сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Указать субъект, вы, в котором находится ваш объект, улицу, название улицы и, соответственно, номер дома. Кликнуть «Формировать запрос». Система нам выдала все записи в Росреестре, которые зарегистрированы на сегодняшний день по данному адресу. В моем случае их вышло больше десяти, то есть мне теперь необходимо из данных, предоставленных Росреестром, отобрать именно тот объект, который меня интересует. Как видите, объекты в подавляющем большинстве имеют кадастровый номер, это замечательно, по нему мы сможем легко определить собственника нежилого помещения. Кроме этого, имеются сведения об адресе, как видите, адреса у некоторых полностью совпадают, у некоторых вот есть тот же адрес с литер D, далее вот литер B, литер V, литер G, то есть какой конкретно объект нам нужно искать, для этого придется проверить всю информацию, которая содержится вот в данных разделах. Открываем вкладку и смотрим более детальную информацию. То есть, допустим, если вы точно знаете или примерно предполагаете, какого, какой площади то нежилое помещение, которое вас интересует, то здесь вы можете его идентифицировать, допустим, по площади. Если вы точно знаете его литер, то, соответственно, вы тоже можете определить здесь по адресу. То есть, если вы знаете, на каком этаже он находится, то здесь тоже вы, соответственно, можете его примерно идентифицировать. Вот таким образом, проверяя все предлагаемые варианты, в данном случае здесь площадь 103 квадрата, адрес литер B также на первом этаже находится и так далее то есть проверяя все объекты по определенным признакам по площади по адресу по этажности вы сможете определить какой конкретно объект вас интересует если вы точно знаете что допустим вот определились что искомый вами объект нежилого помещения имеет площадь вот такую то соответственно вам необходимо скопировать кадастровый номер объекта вернуться в онлайн сервис вставить данный кадастровый номер указать адрес электронной почты и кликнуть «Подать запрос». И вы в кратчайшие сроки получите выписку из ЕГРП, в которой будут указаны сведения о том, кто является собственником данного нежилого помещения. Если вы никаким образом не можете идентифицировать из представленного списка Росреестром конкретный объект, который вас интересует, то есть у вас возникают сомнения, ну тогда я вам могу предложить только один вариант. Запрашивать информацию о собственнике в отношении всех объектов или максимально близких тому, который вы ищете. Для этого прямо отсюда копируете кадастровый номер. Возвращаетесь на онлайн-сервис, выбираете вкладку «Поиск по кадастровому номеру», вставляете этот номер, адрес электронной почты и отправляете запрос. Вот таким образом, не зная точных параметров нежилого помещения, в отношении которого вы хотите узнать, кто является его собственником, можно, используя справочную информацию онлайн-сервиса, определиться с данным помещением и, используя онлайн-сервис, получить сведения о том, кто является его собственником. На этом у меня все. С вами был Дмитрий Рудых. Увидимся в следующем видео.